Как нам весело. Как нам весело. <тит> Я там бога. Грома. Не болиться до головой Это тренировки для богов. Ты самозванец, а не бог, не тупой, ха-ха. Нифига, в школе не поверят. Давайте убьем этого самозванца с молотком. Бежим за ним. Давайте на катапульту, его, на катапульту. -у -у. Отдайте мою катапульту. Ладно, мы уходим, мы уходим, мы уходим. О, голова. Она может быть живая? Я хочу взорвать эту голову. Я стану великим ниндзя. Ну все я вас уничтожу. как нам весело. Что это? Иду вперед. Нет, я на том же самом месте. Где я? это? Где я? Кто это? Где я? Кто это? Где я? Иду дальше. Может быть, я Прошло три дня. Знаю, я стану лимоном. Фоней. Тит, взрыв. Как мне что-то взорвало. Тем временем. Как нам весело. Руккли, я твой друг. Ты такой забавный. Ня-ня-ня. Ня-ня. Дом, дом, дом, дом. Это твои новые друзья. Я, я ухожу. А -а -а -а -а -а. Всем временем. А -а -а -а. Я рука, я тебя сважу. А, -а, -а. а я ничего не сказал? Да, да, да. Тут он зол вдолго. Тут он зол вдолго. Тут он Ура! Я король! Боже мой! Мне досталось сидеть в этом месте. Я здесь уже три дня сижу. Вдали летит динозавр. Похоже, настала моя смерть. А-а-а! дети, яштя, его. О Рокли, привет! Что ты здесь делаешь? Меня королем выбрали И съел на еда еда еда еда, еда, еда, еда, еда, Дети, не ешьте синеволосого брата, ешьте пучек глаза. Еда, еда, еда. У мяу, <социт> <еда, еда>, <социт> <социт> <социт> Дети, хватит есть, идите полетайте, иначе я вас наругаю. О боже, ладно, залез в скелет. О, дети, подождите меня. боже, лет сюда, лет сюда, это уже похоже на этот план. Отлично, я смогу выжить. Впереди земля, я разобьюсь, нет, нет. А, Отсюда надо переделывать велосипед чик, чик, чик, чик. О, привет привет, Приветик Я залезу к тебе Надеюсь, есть и... Сделай колеса из своей глины Я делаю первое Второе Сделай, гады, из волос Этого рукли еще колесо Включай такое устройство. У него не лепь, не, не волосы. Ш -ш -ш. А -а -а, Боже, Боже мой. Тит, тиловит, тит, взорвать. Ура, я <связывая> взорвал эту голову. Как нам весело. Смотрите больше аниме на нашем сайте. Доступно на всех языках планеты Земля.